Следующие камни. Человеку полезны камни желтого цвета. Это сердолик, это раухтапас, это янтарь, янтарь, о, янтарь. Почему? Это делает человека теплым и ближе к Богу. Белые камни. В случае, если человек носит белые камни, там циркон, бриллиант, то самое-самое яркое качество, которое есть у человека, это яркое качество будет умножено во много раз. То есть, если человек злой, и это его беспокоит, негативное качество, и он оденет бриллиант, то тогда он будет злым во много раз сильнее. Зеленое. Вообще все остальные камни, это камни, которые, по идее, не особо дают человеку хорошую энергию. Камни, как и море, как и небо, высасывают энергию из человека. Высасывают, они забирают энергию у человека. Ну, если у вас переизбыток ума, не можете заснуть в голове.